всем привет с вами ирина сегодня я предлагаю сделать вместе со мной бантик из атласной и репсовой ленты для работы я взяла атласную репсовую ленту шириной 38 миллиметров и мне понадобилось две пары лент длиной 27 сантиметров И две пары лент длиной 22 сантиметра эти ленты я между собой уже спаяла огнем зажигалки это же можно сделать на терморезке еще в работе я буду использовать узкую репсовую ленту ее ширина 9 миллиметров и мне нужны два отрезка длиной 14 с половиной сантиметра одним отрезком я буду обрабатывать серединку а из второго отрезка сделаю дополнительный декор украшу серединку бантом вот такой серединочкой которую я сама делала Мастер-класс, как ее сделать, есть. Я дам ссылку внизу или посмотрите по подсказке. Естественно, декор этот я делала из таких же бусин, как и серединка. И понадобилось на нее бусины диаметром 10, 8 и 6 мм по 4 штучки, а диаметром 4 мм 8 штук. В работе я буду использовать булавочки, иголку с ниткой и клеевой пистолет. Сейчас я очень быстро покажу, как сделать вот такой декор. Я отступаю от края ленты полтора сантиметра и по центру ширины ленты завожу иголочку. Делаю петелечку и затягиваю ее. И теперь на иголку набираю бусины по мере увеличения их диаметра. А после самой большой бусины, опять самую маленькую. Подтягиваю нитку. И теперь я иголку буду заводить в самую большую бусину и вернусь к самой маленькой вот так здесь ниточку нужно подтягивать вот одна половинка уже готова теперь я иголку перевожу на противоположную сторону и опять в таком же порядке набираю бусинки Возвращаюсь, подтягиваю ниточку и закрепляю нить. Все, дополнительное украшение у нас готово. буду складывать петли банта беру длинные ленты длина 27 сантиметров складываю таким образом чтобы у меня правый угол и левый угол концов лент сошлись а внизу у меня получается сгиб и вот теперь по середине этого сгиба я подпечу центр вот Центр этой линии. Можно вот так проверить. Вот промазала я. Значит, нужно исправить. Хотя это не столь принципиально. Но давайте сделаем все точно. Вот так. Теперь правый конец ямы поворачиваю на себя и вправо, теперь еще раз на себя и вниз, а уголок совмещаю с центром и срез ленты я выравниваю со сгибом, закреплю такое положение левый конец поворачиваю на себя и влево теперь на себя и вниз и здесь тоже совмещаю с центром точно так же я складываю и вторую деталь вот они две одинаковые детали и теперь я их буду сшивать по всей длине края этой детали я делаю 12 уколов иголочкой Захватываю эти уголочки и с другой стороны. Они у меня тоже захвачены. Точно так же собираю вторую деталь. Теперь завожу иголочку в петлю и стягиваю нитку. Здесь несколькими стежками закрепляю нить. Длина этого банта получается 12 сантиметров, то есть в готовом виде бантик будет иметь такой размер. Петли из лент длиной 22 сантиметра я складываю точно так же на себя вправо, на себя вниз. На себя влево, на себя вниз. Очень просто. Также делается вторая деталь. Точно так же я набираю все на нитку. Здесь я уже расправляю петли. Делаю такую, придаю им форму такую, чтобы мне нравилось. Бантик выглядит объемным, пышным. Вот, деталь готова. Теперь соберем все детали. К большему бантику я приклеиваю это украшение можно сделать симметрично вот как сейчас я делаю Отмечаю центр буду приклеивать центром к центру бантика а можно сделать симметрию какой-то из кончиков опустить вниз делайте как кому нравится И сюда же приклеиваю верхний бантик. Теперь я закрою середину. Приклеивать ее начинаю, ленту эту приклеиваю от центра, с лицевой стороны. С нижней стороны банта я клей не наношу. Там получается петля, в которую можно вставить или зажим для волос, или ободок. Это очень удобно, получается многофункциональный бантик. Ну и теперь украсим бантик серединкой. Здесь я клин наношу щедро и ставлю серединку по центру, ориентируясь на большую бусину. еще раз поправим петелечки и бантик готов вот такой бантик получился у меня и обязательно получится у вас с вами была ирина и до новых встреч